Друзья, всем привет! С Вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня к нам поступил очень интересный вопрос от подписчика: стоит ли покупать на торгах по банкротству земельные участки сельхозназначения для того, чтобы их перепродавать или сдавать в аренду? Давайте разбираться. Действительно, на торгах по банкротству вы можете приобрести любое имущество, в том числе и земли сельхозназначения. Можно ли на этом заработать? при перепродаже или при аренде? Ответ однозначно да, конечно можно! Единственное, что я могу вам порекомендовать, это позаботиться о том, чтобы найти покупателя или вашего будущего арендатора еще до того, когда вы собираетесь выходить на торги и приобретать это имущество. Заранее определитесь с ним, по какой цене вы будете это делать, для того, чтобы четко определить, ваши бюджеты на самих торгах по банкротству. Это позволит вам приобрести имущество по действительно выгодной цене и при выходе уже с торгов уже иметь потенциальных покупателей и арендаторов. Я желаю вам победы на торгах, отличного настроения, прекрасного заработка. Если есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!